А можно ему так руку положить, чтобы лопатку? Нет, нет. нет. Это Это он лежит на животе? Да, Конечно. Да, да, ты как он? его Сразу вывернуть да. руку, выдержать лопатку. Да, назад вывернуть. Да, после вот этой лопаточки шевелая. После лопаточки шевелая. Руку зажей и тянешь Сейчас, как бы, переходи немножко сюда. Перехожу туда, да? То есть вот это вот упражнение. Угу. Да да да я смотрю, на помощь евро. Смотри, на нее делаю. На одну только смотрите, делайте. Это стоит делать, да? <сии> стоит делать. Нет, чуть-чуть потому... присаживайся. Одну одно колено, колено, колено садишься. А, на одно колено. колено нет. Одну Клоко колено. Перейди и на одно колено садись. На, на правое да, да, на садись. Только я не сяду. И на него сяду. Куда ты да, да, можно я, попробую. Попробую, попробую, да, попробую. я на него просто саду, если я так сделаю. Подружечку на него. Я да, тоже хочу да. попробовать. Добрый день, меня зовут Ирина Пащенко. Совсем недавно я закончила коучинг э, по тайскому массажу у мастера э, Сиолеттини Небаевой. И буквально через день начала а, работать с клиентами а, почему так быстро получилось потому что я все поняла и всему научилась учиться было несложно а мне очень понравилось должна сказать что учиться было интересно а, была очень хорошая атмосфера все упражнения все знания а, все все было доходчиво все было понятно все можно было попробовать спросить переспросить, уточнить. Очень мне понравилось, что был раздаточный материал, что э, есть такое видео сопровождение, то есть есть видео уроки, которые можно потом пересмотреть, напомнить себе. Я очень довольна. Буквально через день после окончания группы у меня появились первые клиенты. Э, уже 8 человек. Уже 8 человек. Так что я заработала первые свои деньги, первые 2000 гривен. Я очень рада. Будем продолжать. Спасибо.